Папа, давайте посмотрим кино. Но, Большие. зовут. Данила. Данила? Да, я. Я. из Чикаго, Я. Я. Я. Мама, папа, я хочу гулять. Я хочу к Маше. Почему к Маше? Потому что у нее с окна видно водопады и скалы, а у нас дороги и машины. Что, мы приехали. Звони Маше. Привет, Маша. Привет, Маша. Выходи, мы подъехали. Алло, привет. Заходи ко мне, у меня тут злой сосед. Давай его подаравим. Ну что, готов? Да. Кто здесь стучит? Я вас пойду. Я вам постушу. живет Тоже как не мы, её придет и спасет. Ты не отпускаешь ее погулять, Так что мы идем к тебе забирать. Потому хранится, и прячется шкаф, Слышим шаги, ты уже возле нас. И рядом проходишь, и сердце стучит, Дыш Дыхание спёрто, и тело и дружит. Двери. Девочка наша, мы почти тебя спасли. Дверь открываем, мы ключ нашли. Слышим шаги. Но соседушка, где ты? где-то рядом, стоим и дрожим. Даже нам.